Тебе она понравилась. Выключить ее. Думаешь? Да блин. сделайте клип, пожалуйста. Это самая нелепая смерти. Стумай! Кстати, я тут немного травку травки уже добавляю.